Кисы и коты, привет! У меня к вам один вопрос. Вам нравится смотреть видео о шалостях, проблемах школьной жизни? А? Круто! Тогда мой новый канал специально для вас. Называется он Мультиксю, и я вас там уже жду. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на новый канал. Ммм, будет классно. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! У меня есть для вас такой маленький-маленький сюрприз. Канал Супер Дупер Нарисовали меня в качестве персонажа для своей истории, которую мы с вами будем сегодня смотреть. А называется она «Мой брат держит меня в заложниках». О боже, ведь у меня тоже есть брат! Хорошо, что он младший. Пока что в заложниках он меня не держал, но... И надеюсь, этого не произойдет. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайк, Лайки за три секунды вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. 3, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам. Поехали смотреть нашу историю ПАУ. Мои руки были крепко снижены, от страха трясло. Нужно выбираться из этого подвала, пока меня не прикончили. Я попыталась ослабить веревку, но та лишь сильнее впилась в руки. И тут мой брат Энди схватил Энди. меня. Я сглотнула. Кажется... Это конец. А начиналось все так хорошо. Наша семья Смит была одной из самых в, в городе. Родители были вечно заняты бизнесом, а на меня, единственную дочь, просто О забили. Для них я как будто не существовала. Как так? Из-за этого у меня возникло много комплексов и проблем, и особенно самооценкой. Я была очень неуверенной в себе. Настоящих друзей у меня не было, все общались со мной только из-за известных родителей. Ага. Я не обращала на... А со мной из-за известности. Внимание, пока мои родители, как то раз не устроили в школе благотворительный вечер. Так. Очередной повод для обсуждения их значимости. Я ждала пригласительного, но мне его так и не дали. Они просто забыли обо мне, серые мыши. В этот раз... А -а -а. За живое. Всю ночь я проплакала и никак не могла уснуть. Я это так хочу, похоже так... на меня. Сначала ты горишь, как пламя, а потом плачешь всю ночь. Боже, ты это жить. я. Я решила все изменить. Я должна стать уверенной в себе. Давай! Я перед сном поставила себе цель. Завтра стану дерзкой. Например, охмурю какого-нибудь красавчика. Это и в больше стиле. не посмеет считать меня серой мышью. Нет. На утро я накрасилась, надела короткую юбку и пошла в школу. Можно было без короткой юбки. Я так волновалась, юбки? что и не заметила, как около входа в школу мне навстречу уверенно шел незнакомый парень. Мы столкнулись, я тут же смущенно извинилась. Че? а он красавчик. И тут я опомнилась. Я же дерзкая. Дерзкая. Натянув улыбку, я настолько смогла, уверенно произнесла. Привет, красавчик. Ты так торопился, чтобы пригласить меня на свидание? Парень окинул меня взглядом. По сторонам и... все затаились и ждали, что он мне ответит. И? Он сейчас точно отошьет меня. Нет. Причем у всех на глазах. Мне вдруг захотелось исчезнуть. Не вздумай, а мне, держи с лицо. Парень усмехнулся. Не думал, что у меня такая дерзкая сестра. У меня челюсть отвалилась. Какая еще сестра? Парень тут же схватил меня за руку и потащил внутрь школы. Пойдем скорее со мной, я все объясню, сказал он. Через минуту мы оказались в мужском туалете. Парень едва открыл рот, как в кабинку ворвался директор. Блин, эти учителя директора вечно все портят. по туалетам скрываться со своей любовью. Мои уши запылали, я тоже же выбежал ой, ой, Также Ой-ой-ой, нет! выбежал и мой якобы брат. Якобы Почему брат? Почему этот красавчик назвал меня сестрой? Что вообще происходит? А может это было, эй, ты, сестра, там, дай пятюню, там, братюня, нет? Может, ну, правда ее брат? О, боже! Я обернулась, чтобы потребовать объяснений, но парень лишь произнес: "Вечером после школы жди меня у выхода" и скрылся за углом коридора. Весь день я думала о нем. Он такой красивый. Так, ты столов. тоже красивая. Я что влюбилась? Он же вроде как мой брат. Ну брат, Блин, брат, скорее лучше встретиться с ним. Едва дождавшись вечера, я выпью. Ты же Ксения Гара, тебе можно все. Со школы, но парня не было. Похоже, он не придет. А я, наивная. Сейчас тура. придет! Он же такой красавчик, хоть и странный. Я подождала еще немного и грустно поплелась домой. Мысли атаковали меня. Я не могла сосредоточиться. Меня чуть не сбила машина, которая вырулила из-за поворота и затормозила рядом. У нее медленно опустилось переднее стекло, и я увидела за рулем того самого парня. Улыбаясь, он сказал запрыгивать к нему. О, у него еще и тачка, и я есть, нормальный не брат. машину к незнакомцам. Мне стало страшно. Но тут вспомнила, что обещала себе быть дерзкой. Да, Поэтому ты бы... дерзкая, это дерзкая, но себя-то поберечь надо немножечко ведь. Дерзать дерзкостью, опасность, опасность. Послушай меня, я не хочу тебе зла. решительно села к нему на переднее сиденье. Мы куда-то поехали. Куда? тут же сказал, что с него слово. Я могу я замерла. Боже. Может, он тоже влюбился в меня с первого взгляда. Может. Но он выдохнул и произнес. Меня зовут Энди Смит, и я твой брат. Я в шоке, посмотрела на парня, не веря его словам. Что за бред? Тогда Энди вздохнул и протянул мне какие-то документы. Я неуверенно взяла их. В выписке из роддома было сказано, что у моей мамы родились двойняшки. Мальчик О, и девочка. Боже. Но от мальчика, Энди, родители отказались. У него нашли проблемы со здоровьем. Парень с болью добавил, что они просто не хотели возиться с ним и тратить деньги и время на его лечение. Слушай, родители какие-то у, у них такие, знаете, они, как они сказали, знаменитые, богатые и такие жестокие. Как можно отказаться от своего ребенка? В любом случае, понятно, что ребенок вырастет, он тебя найдет. Зачем ты от него отказываешься? Неизвестно, кем он вырастет. Вы видели сериал, где дети в маньяков вырастают и приходят потом к своим родителям и говорят «Привет!» Задумалась. В это было трудно поверить, но мои родители и правда всегда как? были эгоистами, Эгоисты. которым интересны лишь деньги и популярность. Это похоже на правду. Мне стало так жаль его. Он даже немного всплакнул, когда рассказывал. Вдруг меня накрыла ненависть, и я сквозь зубы произнесла «Их надо проучить!» Энди тут же добавил «Самым больным для них способом». Я с интересом переспросила, и он сказал. Что подушил. они задумали? лишь... Боже, если тут я, еще и меня есть брат-близнец, тогда этому миру просто хана. Одно меня достаточно, тут нас двое. А вдруг у меня тоже есть брат Энди? Предков их денег, они жить без них не могут. Что? Что? Но если нас спалят... Энди как лишь ты лишишь -то же тоже уверенный в себе девушке, а все по плечу. От его поддержки у меня второе дыхание открылось... А когда он добавил, что на ворованные деньги мы накупим всего, чего захотим, например, крутых шмоток. О, я сразу это да. Мы договорились встретиться завтра в кафе, после того, как я украду несколько тысяч долларов у родителей. Энди подарил мне... А не все деньги, до только, мы Мне все еще было немного обидно, что он... Блин, ну представляете, у нее, оказывается, из брат, каково это жить всю жизнь, и потом вдруг встретить человека, взрослого, живого, настоящего? немножечко в него втюриться и понять, что он твой брат. Это, как-то, знаете, жестко. ...с моим братом. Ведь Энди мне очень понравился. Весь вечер я просидела в комнате, волновалась, сомневалась Я бы и ждала, пока родители пойдут спать. Ко мне даже никто не зашел пожелать спокойной ночи. И снова испытала приступ ненависти и едва их голоса стихли, вышла на охоту. И она цыпочках прокралась к спальне родителей и не дыша повернула ручку двери. То с тихим скрипом открылась Я запаниковала А если они проснутся? Но родители сопели Прокравшись мимо их кровати Я подошла к комоду Мамина сумка стояла на месте Есть От волнения тряслись руки Я медленно открыла замок И принялась искать кошелек Да где же он? В эту секунду папа крикнул Стой! Стой! Сердце ушло в пятки Он проснулся На негнущихся ногах я развернулась Но папа спал Боже, он что, разговаривает во сне? Нужно Фу! торопиться. В попыхах я включила на телефоне фонарик и посветила в сумку, кошелек. Зажав его под мышкой, я на носочке а убежала из комнаты. Пусть мама думает, что потеряла где-то его. Всю ночь я не могла уснуть. Так там были в школу, деньги или нет? жутко уставший. Когда я пришла в кафе, Энди долго не было. Я начала переживать. Да где его носит? Я просидела. Подождите, а если он... Нифига не ее брат, а он просто какой-нибудь охотник за богатенькими девочками, с помощью которых он ворует деньги у их богатеньких родителей. Почему мне такая мысль пришла сейчас в голову, а? Как это все подозрительно. Блин, нет, тут что-то не сходится. Сейчас, злясь, похоже, в этот раз он реально не придет. Я пошла к выходу, как вдруг в кафе. Влетел Энди, извиняясь за опоздание, и тут же предложил загладить вину походом в кино. Сначала посмотрим фильм, а потом пойдем по магазинам и потратим все деньги на новые шмотки. О -о -о. У меня загорелись глаза. Конечно, я согласилась. Энди сказал, что уже выбрал нам фильм «Похищение». В кино он невзначай обнял меня за плечо, и у меня в животе все крутило от его прикосновений. Но потом я подумала, что, наверное, он это сделал просто по-братски. По-братски? А эти по бабочки? После фильма мы весело обсуждали концовку, как вдруг Энди заявил, «Ты такая смелая и крутая, прям Давай как героиня еще. фильма!» «Давай еще чем-то загорелись от такого заявления!» Ой, «Надо показать ему, что я правда такая!» «Но как?» «И тут мне пришла в голову сцена из фильма, где главную героиню похитили и требовали за нее выкуп!» «Но она вела себя уверенно и дала похитителям отпор!» а, а «Вот что!», что? Если... «Давай разыграем мое похищение!» Воскликнула я. Блин. Идея оказалась гениальной. И... Но если родители отказались от своего ребенка, то не факт, что они захотят спасать второго. Может, ему уже он надоел, и они хотят просто жить вдвоем. Все они такие эгоисты. Не факт, что сработает. Мигнул мне и радостно согласился, сказав, что у него самая крутая и гениальная сестра в мире. От его слов в груди потеплело. Я улыбнулась. Похищение – дело серьезное. «Я напишу план позже», – Уверенно и серьезно заявила я. Все оставшееся время мы гуляли по магазинам, и вернулась домой я только вечером. По дороге домой я вновь начала сомневаться. Предки, конечно, достали, но не слишком ли это подстраивать похищение? В смятении я дошла до дома и вдруг услышала музыку из окон. «Что происходит?» Я хотела зайти внутрь, но новый амбал-охранник, стоящий на входе, грозно сообщил, что пропускает только по списку. Что? Я в смятении назвала свое имя, но его не оказалось в числе приглашенных. Что? Да это же мой дом. Охранник не верил. Чёрт. Раздраженная, я набрала папу. Трубку он взял лишь с третьего раза. И коротко спросил, зачем я названиваю. Да потому что я в собственный дом не могу попасть. Что за родители? В родители пустили меня. Я была вне себя от злости. И крикнула, что им всегда было плевать на меня. Но теперь все изменится. Мой брат, которого вы бросили, помог мне стать уверенным. сказала все. К родители, делая ведь что удивлены, переглянулись и заявили, что не понимают, о чем я говорю. Ага. Ну, конечно. Лгуны. Может, я нет? Я в сказах побежала в свою комнату. С меня Может, хватит, нет никакого только брата. Энди меня понимает. Я набралась решимости и написала ему, чтобы он скорее встретил меня около дома. Быстро собрав вещи, я вылезла через окно на улицу. Энди уже подъехал. Он сказал, что нашел заброшенный дом, который отлично подойдет для нашего спектакля. Я молча согласилась. Хорошо, что Энди такой умный. Без него я бы пропала. Когда мы остановились на заправке, я ждала Энди в машине и вдруг заметила, что у меня размазалась помада. Салфеток не было, и я решила посмотреть по что -то будет. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. момент. Оттуда вывалились водительские права Энди. Он такой смешной на фото. Я присмотрелась и вдруг замерла в ужасе. Его фамилия была совсем не Смит, а Хэнкс. И родился он на два года позже меня, так что никак не мог быть моим братом. Вот-вот. Значит, та выписка из роддома подделка 100%. у меня пересохла в горле. Я дрожащими руками взяла телефон и написала маме, что меня похитили и отправила геолокацию, а затем быстро положила права на место. В эту секунду вернулся Энди. Он удивленно спросил, в порядке ли я, а то выгляжу взволнованной. Я натянула улыбку. «Все отлично!» К дому мы приехали уже поздно ночью. Энди снова спросил, все ли у меня нормально. Я поняла, что нужно как-то отвести от себя подозрения, и тут же решила подыграть ему. Молодец! Подвод, Энди, я тебе забыла рассказать свой план. Давай мы спустимся в подвал, ты меня свяжешь, и потом позвонишь родителям по видеосвязи. А я изображу жертву и скажу, что за меня требует выкуп. Скажем им, куда положить деньги, а потом я сделаю вид, что вырвалась и убежала, а деньги снова поделим. Энди тут же повеселил и согласился. Хитрый жук, обманщик, меня. А потом он взял мой телефон. Черт, об этом я не подумала. Да как же так не подумала, я бы подумала. Перед глазами все помутнело. Я же не удалила в переписке с мамой сообщения про похищение. Я так надеялась, что он не заметит ее и сразу включит камеру. Но Энди напряженно замер, заметил. а потом вдруг с гневом прорычал. «Думаешь, тебе это сойдет с рук?» Он медленно пошел на меня. От страха я вся сжалась. «Тебе конец, сестренка». Энди мигом схватил меня и потащил на улицу. Я пыталась сопротивляться, но я была связана. Энди затолкал меня в багажник и захлопнул дверь. Все вокруг погрузилось во тьму. О, ужас. Это конец. Теперь родители узнают, где она. Я услышала вой сирен. Эй, я тут! Я изо всех сил начала колотить кулаками по стенкам машины и кричать. Багажник открылся, и какой-то суровый коп помог мне выбраться. Энди арестовали. Слава богу. она вздохнула. Этот ужас закончился. И благодаря и на меня с Надителям. Накинулись родители. Мама дрожащим голосом сказала, что очень сильно переживала за меня. После моего СМС они сразу же вызвали полицию. Папа же с грустью признал, что это они во всем виноваты, ведь никогда не уделяли мне внимания. Это точно. Но теперь все изменится. Они очень гордятся мной, доброй и храброй девочкой, и просят простить их. Я была так счастлива слышать от них эти слова. Через неделю на Энди провели суд. Он оказался серийным мошенником, серийным которого мошенник. много лет не могли поймать. Меня при всех наградили за помощь в поимке преступника. Я гордилась собой. Боже, Ведь она же симпатия. Для того, чтобы стать уверенной, не нужно никому ничего доказывать. Достаточно верить в себя и свои силы. Выходя из зала суда, я прошла мимо Энди, дерзко Обманщик. подвернула ему и сказала. Ну что, красавчик, когда выйдешь лет через десять, Сходим еще раз в кино. Только фильм выберу я. Понравилось видео? А, Поддержи прикольно на поставь его конце. лайк. Поддержи канал. Спасибо тебе. Класс. Это было классно. Это было супер. Мне очень понравилось. Отважная героиня. Красивая, смелая, добрая, умная, но доверчивая. Что ж, грешна, грешна, грешна. Ну а что поделаешь, такова жизнь. Не суждено знать все сразу в раз. Все постепенно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю, целую. Пока!